Известный русский художник и исследователь Николай Рерих писал «Страна-судьба калмыков, народность разбита самым непонятным образом. В китайском Сизяне алёты занимают Илийский край, Тургуды — Харашар, Хошуты — Джунгарию, Айраты — в Монголии, Дамсоки — в Тибете. Также калмыцкие улусы рассыпаны по Кавказу, Алтаю, Семеречью, Астрахани, Падону и около Оренбурга. Эта широкая география расселения наших племен свидетельствует облом былом великом могуществе джунгарского ханства, влияние которого на народы Центральной Азии еще до конца не описано и не изучено. Но где бы мы ни были, куда бы нас ни проводили бесконечные тропы, великой степи, мы неизменно помнили о символе нашего могущества и единстве величественной горе Багдо, о которой наш сегодняшний материал. Багдо значит святая. Почему же эта гора получила такое имя? Когда калмыки пришли в Северный Прикаспий и видели посреди ровной, как ладонь степи, величественную Красную Гору, то сразу назвали ее Багдо и стали почитать как главную святыню своего нового ханства. Ведь до этого в Джунгарии Айраты тоже почитали такую же Красную Гору и называли ее, как ни странно, тоже Багдо. Историк Габан Шараб в своей летописи «Сказание о четырех Айратах» рассказывает, что когда недоброжелатели убивали айратского хана, Эссельбейн Саенка, спасшего аиратов от порабощения, истекая кровью, он сказал, «Если не было у меня никаких мыслей, кроме как о независимости государства четырех аиратов, гора Багдо лопни на две части». После этого историк отмечает, что гора Багдо действительно лопнула на две части. Почему Саенка обращается так к горе? Потому что ей поклонялись аираты как главные святыни своего ханства». Ей молились и могущественные ханы, и простые люди, и просили покровительства и защиты. И гора защищала, ведь ханство, несмотря на бесконечные войны, процветало несколько столетий. На западе Монголии и сейчас рассказывают легенды об этой горе. Согласно той, что я слышал, эту гору в кочевии аратов принесли два монаха. Говорят, что они откололи ее от Марпури. Тибетской Красной горы, на которой сейчас возрушается дворец Далай-Лам Патала. На родине братья расслабились, и гора погребла их под собой. Кровь, хлынувшая из их тел, добавила красноватости священной горе Багдо. Сами же братья стали защитниками Сякюсен четырех аиратов. К чему я это говорю? Да к тому, что калмыки рассказывали о своей горе Багдо то же самое. Думается, что наша гора была воплощением могущества нашего калмыцкого ханства, и на ее вершине жили и по сей день живут наши калмыцкие сакюсины. Это те силы, которые хранят и оберегают наш народ от исчезновения. Они всегда помогают тем, кто в них верит. Не забывайте о них, калмыки, и тогда наши сакюсины никогда не забудут о нас. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Оставляйте свои комментарии и делитесь нашим видео.